Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, поставьте плюс, если все хорошо со связью, если вы меня слышите, видите, и минус, если есть какие-либо проблемы. Да, благодарю. Вижу ваши ответы, обратную связь. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы будем говорить про санкционные изменения, которые произошли уже в течение текущего года. Это санкционные изменения при участии в закупках в 2022 году. Мы с вами будем вести наше основное обсуждение сегодня в рамках трех основных вопросов. Это изменения при участии в закупках, это новые правила заключения исполнения контракта списания неустойки, и также мы с вами рассмотрим иные нововведения. И традиционно ответы на поступившие вопросы. Напоминаю, вопросы вы можете адресовать в отдельную вкладку, которая так и называется «Вопросы». Я там буду их оперативно видеть и отвечать. На какие-то вопросы буду по ходу вебинара отвечать, потому что, возможно, они будут прям по текущему слайду, по текущей теме. Если вопрос будет не совсем в тему, я его тоже не оставлю без ответа, но отвечу уже после вебинара. Итак, мы с вами приступаем, мы с вами приступаем к рассмотрению нашей сегодняшней темы, темы санкционных изменений, И вообще в части осуществления закупок, в части участия в закупках. Мы с вами столкнулись с некой такой беспрецедентной ситуацией, когда, казалось бы, вот был масштабный блок изменений принят еще в прошлом году менее чем год назад. И оптимизационный пакет поправок, например, 44-й федеральный закон, он вступил в силу с января этого года по большей части изменения, но потребовалось экстренно внести изменения уже в уже измененное законодательство. И эти поправки законодательства были обусловлены непосредственно санкциями. То есть, таким образом, мы с вами на сегодняшний день имеем незапланированные изменения. Мы с вами говорим про влияние политических и экономических санкций на текущую ситуацию в закупках. Таким образом, соответственно, мы с вами говорим про экстренные меры, которые были приняты. Итак. Вообще в целом, когда мы рассматриваем с вами законодательство, которое уже, соответственно, внесло определенные коррективы действующие, нормативные акты, здесь очень важно, особенно в текущей ситуации, не заблудиться, потому что достаточно большое количество нормативки вышло, и сложно уследить за всем, сложно понять, какому вопросу посвящена та или иная, тот или иной нормативный правовой акт. Здесь вот на слайде я представляю некоторые нормативные правые акты, которые, на мой взгляд, особенно актуальны в текущей ситуации именно через призму участия в закупках. Итак, 8 марта этого года был принят 46-й федеральный закон, антикризисный пакет по правок благодаря этому закону вступил в силу. Соответственно, все остальные изменения, которые принимались, в основном принимались и принимаются в части исполнения тех норм, которые заложил 46-й федеральный закон. То есть мы с вами как первая основа рассматриваем в том числе 46-й федеральный закон, дальше у нас вышел 104-й федеральный закон, здесь тоже весьма интересные поправки, 109-й федеральный закон. То есть смотрим в основном именно на данную нормативную базу для того, чтобы понять, какие вообще изменения были заложены, какой вектор изменений был задан в закупках. Дальше, уже все остальные нормативные правовые акты, это различные постановления, распоряжения, приказы, были приняты в исполнение указанных федеральных законов. И вот здесь, напротив каждого постановления, распоряжения и так далее, я указываю кратко, чему посвящен тот или иной нормативный правовой акт. И, соответственно, здесь есть в том числе и смешанные документы, постановления, например, которые содержат смешанную информацию, и часть из этой информации абсолютно не относится к закупкам. Поэтому, если мы говорим про участие в закупках, обратите внимание именно на те вопросы, которые обозначены. Блок изменений был принят еще в конце прошлого года и продолжают в этой сфере происходить изменения. Это изменения, конечно же, в сфере национального режима, в сфере осуществления закупок с применением норм национального режима. Основной центральный вопрос здесь посвящен тому, что товары из ЛНР и ДНР приравниваются к товарам Евразийского экономического союза. То есть, иными словами, те преференции, которые предоставляются товарам из Евразийского экономического союза, они же предоставляются и товарам из ЛНР и ДНР. Этому посвящен в том числе следующий нормативный правовой акт – постановление правительства 201, но это не единственный нормативный правовой акт. Также будьте внимательны в отношении остальных действующих нормативных правовых актов в сфере применения норм национального режима. Это условия допуска, это ограничение допуска, это запрет на допуск иностранной продукции. Все нормативные правовые акты скорректировали, то есть, иными словами, приравняли товары из ЛНР и ДНР, к товарам, которые производятся на территории Евразийского экономического союза. И если вы, например, поставщик товаров из ЛНР и ДНР, на что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то, что в каждом нормативном правом акте есть своя специфика в отношении указания данных территорий. То есть нет какого-то общего знаменателя пока еще. И, соответственно, например, с учетом осуществления закупки с применением ограничительных мер национального режима указано одно наименование территории. С учетом преференции по приказу номер 126 другое наименование территории используется. И основной посыл здесь следующий: и когда мы составляем заявку, если мы в составе заявки транслируем, соответственно, страну происхождения товара, если учитываются нормы национального режима, мы берем наименование территории именно из того постановления, того приказа, приказ 126, который применяется в рамках данной закупки. Здесь обращайте на это внимание. Вроде как сейчас наконец-то уже на это обратили внимание и начинают носить корректировки, но соответственно, Возникает все же некая коллизия, когда, например, заказчик получает заявку и в составе заявки участник прописывает иным образом страну происхождения товара, нежели с использованием классификатора стран мира, общероссийского классификатора стран мира. Поэтому здесь будьте внимательны и во избежание дополнительных вопросов к поставщику, потому что есть и на сегодняшний день уже и разбирательство с контролирующим органом, с контролирующим органом в отношении этих вопросов. Но для того, чтобы чтобы себя обезопасить, лучше писать именно так, как указано в нормативном акте. Ну и, соответственно, когда вы выбираете на площадке страну происхождения товара, вы указываете ну, ровно так, как у вас предложено на площадке. Здесь вы никаких корректировок не носите. Так, ну мы, собственно, уже с вами в тему углубились. Сейчас, ну и, конечно, хочется пройтись по тем нормативным актам, которые нам будут интересны. Часть изменений коснулась закупок медицинских изделий. Здесь мы рассматриваем с вами 297 постановление о закупок мед изделий. Дальше, дальше приказ Минфин. Точнее, прошу прощения, постановление правительства, опять же, по медизделиям, оптимизации закупок, то есть упрощение, это 374-е постановление. Вопросы из чата. Да, конечно, слайды будут направлены, презентация будет направлена и видеозапись нашего сегодняшнего вебинара. Приказ Минфин за номером 30Н. Вот здесь мы с вами уже наверняка, многие из вас работают с видоизмененными требованиями в части приказа номер 126Н. Были внесены изменения 30 приказом Минфин. И, соответственно, были обновлены перечни. Но здесь это еще не все. То есть этот приказ, приказ номер 126, те самые преференции, с которыми мы работаем по 44-му федеральному закону, они будут скорректированы и будут скорректированы уже буквально 27 июня этого года. То есть перечни еще подлежат корректировке. Об этом мы с вами тоже будем сегодня говорить. Дальше. Списание неустойки. Новые правила введены постановлением правительства 340. То есть здесь будьте внимательны нас с вами, по сути, постановление, которое разрешает в определенных случаях списывать неустойку, оно было принято еще в 2018 году. Оно действовало в период коронавируса, сейчас оно тоже действует, но действует с учетом изменений. И вот эти изменения, они были внесены 340-м постановлением правительства. Вообще, первая основа списания начисленной неустойки в текущей ситуации заложена именно в 340-м постановлении. Дальше. Ну и, соответственно, 340-ое постановление, оно опирается, в свою очередь, на 46-й федеральный закон. Такая вот связка. Соответственно, когда мы, когда у нас на практике возникает такая ситуация, что нужно списать неустойку, мы, в свою очередь, при необходимости составления соответствующего документа, например, обращения к заказчику, мы указываем как основу и 340-ое постановление, и 46-й федеральный закон. Дальше, следующее постановление 339, оно о случаях осуществления закупок товаров, работы, услуг для государственных муниципальных нужд у единственного поставщика, в порядке их осуществления. То есть здесь тоже в отношении закупок у единственного поставщика появились новые основания. Львиная доля оснований посвящена закупкам, опять же, в сфере медицины, это медицинские изделия в том числе. Далее, 353 постановление, оно про автоматическое продление лицензии. Если в этом году у вас истекает срок действия вашей лицензии, иных допусков, иных э, документов, например, документ сертификата СТ-1 либо акт экспертизы торговой промышленной палаты, то, соответственно, в этом году э, вы получаете автоматическое продление этих документов. И это регламентировано соответствующим 353-м постановлением. Дальше. 41 федеральный закон. В отдельных случаях у нас сейчас действует оплата антимонопольного штрафа со скидкой 50% для субъектов МСП. А здесь аналогия точно такая же, как и в случае с автомобильными штрафами. В течение определенного периода времени можно оплатить штраф со скидкой 50%. Но это касается, обратите внимание, на отдельные случаи, и в основном вот этот федеральный закон, он говорит нам о возможности списания штрафа, 50% штрафа, в случае, если штраф начислен в связи с тем, что участники закупки образовали картель. То есть, если речь идет про нарушение в том числе 135 федерального закона. Дальше. Дальше. 500... Пятое постановление – приостановление действия отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации постановление размеров авансовых платежей новость в свое время прогремела, но не все так там радужно и интересно об этом тоже сегодня расскажу. Установление повышенных оваций, соответственно, 417-е постановление признание экономических санкций форс-мажором, не включение поставщика в РНП, 360-й федеральный закон, ну и, соответственно мы с вами здесь его уже рассматриваем через призму тех изменений. Он у нас по сути никак с санкциями изначально не связан, но есть определенный блок изменений, которые у нас касается непосредственно и порядка работы с контрактом, и часть этих изменений вступает в силу уже с 1 июля текущего года. Итак, 46-й федеральный закон. Мы буквально с вами здесь кратко по нему пробежимся. Он нам будет интересен по статьям. По статьям 8, 15 и 22. Остальные статьи, они, по сути, уже никоим образом не относятся к закупкам. Соответственно, если вас целенаправленно интересуют те изменения, которые произошли в закупках, посмотрите указанные статьи. Во исполнении этих статей были приняты различные нормативные акты, различные постановления правительства. Сам 46-й федеральный закон регламентировал следующие вопросы. То есть вот они, эти статьи здесь обозначены. Какие были внесены изменения? Изменения были внесены в части закупки различных медицинских изделий. В отношении закупок медицинских изделий произошли определенные послабления. Правительство Российской Федерации наделено правом увеличивать начальную максимальную цену контракта и годовой объем закупок отдельных наименований медицинских изделий. И вот здесь мы с вами смотрим, если нам интересен этот вопрос, если мы поставщики мед. мы смотрим 297-е постановление, то есть смотрим, в каких случаях можно устанавливать, соответственно, увеличенную начальную максимальную цену контракта и уже участвуем в закупках с учетом новых требований. Далее. Также... Более всем остальным поставщикам интересен вопрос, который урегулирован в этом постановлении правительства, который посвящен порядку списания начисленному поставщику неустойк. Здесь, на самом деле, на сегодняшний день складывается такая весьма интересная ситуация, потому что, когда эта норма вышла, конечно, многие поставщики, да и, собственно, заказчики в отдельных случаях. Решили этой нормой воспользоваться и списать начисленные неустойки. Но само постановление и, собственно, практика демонстрируют то, что необходимо поставщику в первую очередь, ну, соответственно, списание неустойки, конечно же, заинтересован поставщик в первую очередь. Поставщик должен доказать, что неисполнение контракта, не надлежащее исполнение которая в итоге повлекло за собой начисление неустойки, было вызвано соответствующими обстоятельствами непреодолимой силы, которые связаны с санкционными ограничениями, с введением санкций в отношении, например, производителя, в отношении самого поставщика и так далее. И здесь же также есть еще одно изменение, которое было принято также весной этого года, оно указало на то, что если поставщик не э, исполнил соответствующие обязательства по контракту вследствие влияния санкционных изменений, в этом случае поставщик не включается в РНП. Но вот совсем недавно вышел иной указ президента, который э, фактически содержит Противоположную норму в отдельных отношениях, до него мы сегодня с вами еще дойдем, это 252-й указ президентом. соответственно, здесь тоже возникают свои вопросы. Первое, что мы с вами должны понимать, все поставщики, что на сегодняшний день существует возможность списать, санкции, списать начисленную неустойку. Если, соответственно, фактически состоялось начисление неустойки, начисление неустойки связано с тем, что участник закупки не смог, например, исполнить обязательства по контракту или исполнил ненадлежащим образом обязательства по контракту, но это было вызвано напрямую с введенными санкциями. Далее, статья 93. Статья 93, напомню, содержит части 1 основания закупки у единственного поставщика. Эти основания у закупки, закупки у единственного поставщика были расширены в связи с тем, что, опять же, были введены санкции. И, соответственно, потребовались новые основания, когда заказчик может провести закупку быстро, когда заказчик может провести закупку напрямую. Это часть 1, статья 93. Добавлено основание закупки единственного поставщика в части осуществления закупок медицинскими организациями. То есть здесь обращайте внимание на сам субъект, кто осуществляет закупки. Медицинские организации вправе закупать по решению учредителя в электронной форме лекарства и медизделия, которые произведены на территории Российской Федерации или иных государств, которые не вводили антироссийские санкции. И вот здесь в отношении годового объема закупок, возможно, будет особый интерес. В отношении годового объема закупок, годовой объем закупок не должен превышать 50 миллионов рублей лекарств, а изделий 250 миллионов рублей. И вот здесь мы смотрим обязательно новое основание. То есть если вы, например, заказчиком планируете заключать контракт по соответствующим, Статья 93. Заказчик закупает лекарства или изделия, И заказчик использует уже новые лимиты. В этом случае обязательно даем ссылку на пункт 5.1. Дальше, если мы рассматриваем фонд социального страхования как заказчика, то есть как субъекта, который осуществляет закупки, такая организация фонд социального страхования вправе закупать в электронной форме технические средства реабилитации и соответствующие услуги при условии, что они произведены или оказаны, если речь идет про услуги, на территории Российской Федерации или других стран, которые не вводили антироссийские санкции. Здесь новый пункт, опять же, часть 1 статьи 93, это пункт 5.2. Заказчики могут закупать включенного в реестр единственных поставщиков ЕД-поставщика лекарства или медизделия, которые не имеют российских аналогов, но производимых единственным производителем из стран, которые не вводили антироссийские санкции. Вот здесь в отношении этого вопроса действует новый пункт 28.1. Далее, 46-й федеральный закон опять же, заложил основу в отношении изменения существенных условий контракта. То есть, Сама мысль прозвучала в законе, а дальше она получила воплощение в постановлении правительства. Соответственно, здесь... А что мы имеем на сегодняшний день? По решению правительства, властей, субъектов Российской Федерации или местной администрации, возможно, по соглашению сторон, изменение существенных условий контракта. Напомню, что относится к существенным условиям контракта. Это предмет, цена, например, срок, порядок оплаты и так далее. Любых контрактов, которые заключены до 1 января следующего года, вот здесь на практике на сегодняшний день встречаются ситуации, когда заказчик, желая пойти навстречу поставщику, Решает увеличить, например, цену контракта. Да, такое тоже бывает. Хотя, к сожалению, не так часто это встречается ситуация. Многие поставщики, к сожалению, не могут поставить из-за того, что заказчик не увеличивает цену и при этом у поставщика нет возможности по старой цене поставить товар, например. То есть в этом случае, конечно, чаще всего заказчики апеллируют к рискам предпринимателя, риск увеличения цены но есть и положительные случаи, когда заказчик не против, когда у заказчика есть на это соответствующие денежные лимиты, и Соответственно, если вы столкнулись с такой ситуацией, на что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то основание, которое вы указываете, ну или заказчик указывает, если заказчик полностью бумажную работу все берет на себя, в части э, основания заключения доп. соглашения. То есть, например, решили вы изменить цену, заказчик не против, заказчик составил доп. соглашение, или вы составляете доп. соглашение. Обязательно все подобного рода изменения, конечно, должны быть документально оформлены, то есть в этом случае заключается доп. соглашение. В доп. соглашении вы прописываете полностью условия, которые вы меняете, то есть условия, которые будут отличаться от предыдущего контракта, предыдущей версии контракта и даете ссылку обязательно не на а те основания, которые изложены в общих статьях по контракту, мы с вами знаем, что это статья, например, 34, статья 94, статья 95. Такое основание у нас заложено в новой части статьи 112. Статья 112 была дополнена частью 65.1, то есть именно данный пункт, Данную часть статьи 112 нужно указывать в качестве основания, если вы вносите существенные изменения в условия контракта, но с учетом, опять же, новых условий. То есть обязательно вносимые изменения должны быть обусловлены именно теми санкциями, которые были введены, или, соответственно, политической, экономической ситуацией. Далее, увеличен ценовой порог закупок лекарств по назначению врачебной комиссии. Опять же, вот кто занимается лекарствами, поставками, это однозначно интересный такой момент для таких поставщиков. С 1 миллиона до 1,5 миллионов изменения, опять же, были внесены в статью 93. То есть, иными словами, по 93 статье, как у единственного поставщика, у вас могут закупить не на 1 миллион лекарств, а на полтора миллиона. Полтора раза больше. Далее. 340-е постановление. Оно про, в том числе, списание начисленных неустоек. Списание начисленных неустоек у нас с вами уже практика, по сути, сама практика не является новой. Мы с вами сталкивались, возможно, вы непосредственно с этим сталкивались, в период, например, коронавируса. Соответственно, да, вопрос вижу, чуть позже отвечу. Соответственно, когда речь идет про списание неустойки, нужно объективно смотреть на ситуацию. То есть вообще в части неустойки сталкиваюсь с таким мнением, что участники закупок понимают под списанием неустойки ее не начислить. Вот здесь, вот один из ключевых моментов это абсолютно не так. Списана может быть только та неустойка, которая начислена. То есть, соответственно, если речь идет про э, выставленную неустойку, именно такую неустойку можно впоследствии списать, основываясь на постановлении 340. -го. И, соответственно... Здесь на что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на порядок списания неустойки, он в самом постановлении указан, заказчик списывает неустойки, если их общая сумма не превышает 5% цены контракта, списывает 50% неустойк при условии оплаты контрагентом вторых, 50%. То есть опять же речь идет про скидку в размере 50% по начисленной неустойке, если общая сумма превышает 5%, но составляет не более 20% цены контракта. 340-е постановление было заложено в качестве первоосновы, но здесь еще обратите внимание, есть у нас 783-е постановление, в которое было, были внесены изменения, соответственно, мы его также рассматриваем часть этого вопроса. И а, речь идет в нем о том, что списываются начисленные контрагенту, но неуплаченные неустойки по любым контрактам, обязательства, по которым были исполнены в полном объеме. То есть, соответственно, речь идет про исполнение обязательств, речь идет про факт начисления неустойки. Если Прийти к заказчику условно и сказать, что не начисляйте, уважаемый заказчик, неустойку. Это будет однозначно неверным подходом. Дальше будет небольшая инструкция по порядку списания такой неустойки. Я расскажу в том числе и что заказчик со своей стороны, какие действия он выполняет, какие действия для него обязательны. Поэтому, собственно, здесь мы с вами обязательно рассматриваем данную процедуру по списанию неустойки через призму именно алгоритма обязательных действий как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика». Так, а здесь о чем еще я хотела сказать. Я еще хотела здесь сказать про то, что на практике встречается следующая ситуация. Причем она такая достаточно сборная, нет общего подхода контролирующих органов. В плане этого вопроса нет какой-то общей практики. Поэтому учитывайте, что вы можете тоже столкнуться с абсолютно разным подходом со стороны заказчика в части начисления и списания неустойки, в чем заключаются разные подходы. рассматриваем мы, например, контракт, который разбит на этапы. Участник закупки, допустим, совершает определенные действия в части исполнения отдельного этапа контракта, то есть не всего контракта в целом, а отдельного этапа, который впоследствии приводит к начислению неустойки. Дальше. То есть первый этап закрыт, по первому этапу начислена неустойка. Следующий этап начинается. Следующий этап начинается, по второму этапу опять же есть э, причины для начисления неустойки. По второму этапу заказчик опять начисляет неустойку. Ну и так, например, по нескольким этапам в рамках исполнения одного контракта. По нескольким этапам контракта. И вот здесь на практике с чем мы можем столкнуться? Мы можем столкнуться с тем, что... Если uh, такие неустойки будут до 5% от цены контракта, то, соответственно, по в рамках отдельного этапа они будут списаны. Но если заказчик, например, просуммирует uh, по итогу, то есть по каждому этапу просуммирует начисленные неустойки, и, соответственно, здесь uh, есть вероятность того, ну и в первом случае, собственно, он тоже есть, но... Допустим, предположим гипотетически, что по сумме неустойки сумма неустойки будет превышать 5% цены контракта. То есть, соответственно, здесь могут применяться абсолютно разные правила. Нет какого-то общего подхода. Может и первый подход использоваться, может и второй подход использоваться, но, соответственно, для поставщика, например, если мы рассматриваем второй подход, риск того, что неустойка не будет полностью списана, будет, например, списана с учетом скидки в 50% или там вообще не будет списана, возрастает при втором подходе. Поэтому Здесь, конечно, лучше сразу понимать, каким образом заказчик планирует работать. Ну и, соответственно, если у вас, например, по первому этапу есть просрочка, есть начисленная неустойка, допустим, то здесь вы уже исходите все-таки из минимальных рисков. Соответственно, я бы рекомендовала рассчитывать эту неустойку через призму всего контракта. То есть если есть начисленная неустойка по одному этапу, по возможности не допускать случаев начисления неустойки по остальным этапам, чтобы пройти по первому варианту, то есть по первому варианту списания таких неустойков. Так, ä, вопрос. Если по контракту часть товара мы не можем поставить, потому что этот товар пока не отгружает страну, это является форс-мажорными обстоятельствами. И вот здесь на самом деле может, конечно, на практике сложиться разное восприятие такой ситуации. Суть действий, если вы собираетесь, соответственно, доказывать, что это действительно форс-мажорные обстоятельства, заключается в том, что нужно доказать цепочку, причинно и наследственную связь. То есть невозможность поставки товара связана с тем, что в страну не отгружают данный товар. То есть нужны обязательно будут доказательства. В этом случае я бы порекомендовала обратиться в торгово-промышленную палату. Именно ТПП является полномочным органом по выдаче сертификата о соответствующих форс мажорных обстоятельствах. Здесь, вот сразу предвосхищая вопрос, возможно, он будет в отношении стоимости, по стоимости, изменения стоимости ТПП практически никогда не выдает сертификата о наличии форс-мажора, Это воспринимается как именно предпринимательские риски. В отношении такой ситуации, когда, например, у вас часть поставлена, часть товара у вас не поставлена, ее невозможно отгрузить на территорию Российской Федерации, здесь, Ситуация вполне реальная, когда можно действительно доказать, что есть форс-мажор и, соответственно, уже действовать через призму наличия форс-мажора. Так, по неустойке указано, что обязательства, по которым были исполнены в полном объеме, разве можно списать неустойку по одному этапу? А здесь речь идет не про факт списания, а про факт начисления. То есть факт начисления в отношении контракта в целом или отражение неустойки в отношении каждого отдельного этапа. Технически возможно отразить неустойку по наличию в отношении каждого этапа. И, возможно, также отразить наличие неустойки, начисленной в конце после завершения всех этапов. Поэтому вот здесь, исходя из этого, соответствующие разные подходы могут быть. Так, мы идем с вами дальше. Здесь мы с вами уже сказали о том, что, по сути, мы обязательно доказываем, доказываем, что есть форс-мажорные обстоятельства, и в этом случае, соответственно, есть возможность писать неустойку. Когда речь идет о других каких-то обстоятельствах, да, впрочем, даже если речь идет про увеличение цены, опять же, здесь велик шанс того, что соответствующие основания приняты не будут ни заказчиком, ни торгово-промышленной палатой, если вы обращаетесь в ТПП. Далее. А вот здесь вот я привожу весьма интересное письмо Минфина, и оно нам интересно будет в плане оформления закрывающих документов. Напомню, начиная с 1 января этого года мы с вами работаем с так называемым электронным актированием. То есть приемка у нас электронная. Но по сути у нас и осталась бумажная приемка и добавилась нам работа в виде электронной приемки. Закрывающий документ документ в виде по сути электронного УПД, универсального передаточного документа, мы оформляем есть на сегодняшний день. Если у вас есть контракты, которые вы в этом году еще не закрывали, но планируете это сделать, если у вас, например, на исполнении контракта, то учитывайте, что документы нужно будет обязательно выставить через единую информационную систему. Это условия для оплаты. Текущая ситуация по текущему законодательству. Речь идет только про 44-й федеральный закон. По 223 ему это правило не действует. Пока еще, по крайней мере. Ну и, скорее всего, долго оно не будет действовать. А здесь в отношении применения электронного актирования часто возникал вопрос, возможно ли в рамках одного этапа исполнения контракта готовить несколько документов о приемке. То есть мало того, что у нас, например, контракт может быть разбит на отдельные этапы, у нас внутри еще и этапа могут оформляться, например, различные заявки. Ну, допустим, продукты питания поставщик привозит ежедневно в организацию, в детское учреждение. Соответственно, здесь речь идет о том, что в режиме одного этапа, этап обозначен в качестве, например, одного месяца. Можно оформить несколько документов о приемке. Более того, если у вас это регламентировано контрактом, то нужно, соответственно, эти документы обязательно подгружать в ЕИС. Если у вас внутри контракта не предусмотрены этапы, либо предусмотрены этапы, но внутри этапов нет необходимости оформлять каждый день, например, приемку, то в этом случае вы работаете стандартно. По завершению этапа вы оформляете документа, приемки, причем здесь инициатива на стороне поставщика, заказчик этим заниматься не будет. Ну, собственно, все по аналогии с обычной жизнью, когда мы с вами предоставляем, сдаем товар и отдаем товарные накладные, отдаем счет и так далее тому, кто принимает товар. То есть здесь, соответственно, по факту то же самое, но работаем мы в единой информационной системе. В единой информационной системе в разделе исполнения контрактов» у вас автоматически будет отображаться тот контракт, который находится на этапе исполнения. И если контракт разбит на этапы, этапы будут отмечены также в ЕИС. Вы заходите в каждый этап, у вас наверху документ разбит на обязательные разделы для заполнения. Вы заполняете информацию о себе, то есть о поставщике. Заполнять информацию также о заказчике, о месте поставки, в отношении места поставки тоже сейчас часто вопрос возникает в части указания адреса. Не всегда адрес можно указать корректно. Вот там ответ только один. Есть кладер, классификатор адресов, его можно деактивировать и, соответственно, можно будет тогда вручную заполнить. Дальше. Дальше вы заполняете документ, отправляете его на подпись заказчику, и, соответственно, заказчик осуществляет приемку и подписывает документы, в том числе в ЕИС. В идеале это должно все происходить в один день. То есть, например, утром вы поставили товар или, допустим, завершился этап работы, услуги. И в этот же день вы подписываете документы. В этом случае у вас даты будут совпадать. Дату более ранним сроком, например, вы вчера поставили, сегодня вы занимаетесь документами, поставить, вы не получится. В этом случае будут расхождения по дате. Соответственно, у бухгалтерии заказчика могут возникнуть вопросы. А в части заполнения этого документа, если у вас есть какие-то вопросы, тоже, пожалуйста, пишите, потому что ну, тема весьма, весьма актуальная. По поводу оформления нескольких документов о приемке в рамках одного этапа, письмо Минфин выпустил 12 мая этого года, то есть если, соответственно, интересно ознакомиться более детально. Но суть этого письма заключается в том, что разрешено оформлять в режиме одного этапа исполнения контракта несколько документов о приемке, то есть фактическую поставку нужно отражать в ЕИС. И с юридической точки зрения это будет неверным, если вы, например, поставляете каждый день, а в итоге оформляете один документ. Но, соответственно, здесь мы исходим все же из того, что изначально предусмотрел заказчик. А заказчик изначально предусматривает вплоть на моменте публикации такой закупки. То есть здесь буквально такая длинная очень цепочка. Так, ну вот само письмо, это выдержки из письма. Дальше. Вот, 252 указ, о котором я уже говорила сегодня. Мы с вами говорили о том, что поставщик не включается в РНП, если он, например, не исполнил контракт в вследствие санкций. Была такая норма принята весной. Но вот здесь у нас еще одно, один документ был выпущен, указ президента 3 мая этого года тоже, соответственно, то весной. 252 указ. И вот здесь мы на что обращаем внимание. Новые требования к участникам предусмотрены. Участник закупки не должен являться юридическим, или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, которые предусмотрены уже данным указом. То есть не какой-то старой, более старой нормативкой этого года, а именно этим указом. Участник не должен являться организацией, которая находится под контролем таких лиц. Соответственно, что мы со своей стороны, какие мы действия предпринимаем? Здесь, на самом деле, я думаю, что будут еще определенные изменения, которые обяжут э, законодательно то есть, э, вносить изменения в декларацию о участника закупки, декларацию о соответствии участника требованиям по статье 31, но нужны соответствующие изменения в саму статью если такие изменения будут внесены, мы уже с вами будем формировать на площадке, на площадке формировать декларацию в соответствии требованиям по новым правилам. Здесь пока соответствующих изменений нет, поэтому я бы не рекомендовала какую-то дополнительную информацию самостоятельно вносить. Этого не нужно, потому что, соответственно, в отношении закупок, Здесь каких-то специальных требований в части участия не предусмотрено. То есть вот эти контрсанкционные требования по 252 указу, они в целом распространяются и на участников закупки, и на порядок осуществления закупок. Соответственно, 851-е постановление также вышло, оно утвердило перечень организаций, с которыми запрещено заключать и исполнять любые сделки. То есть э, перечень тех организаций, которые попали под санкции, с которыми запрещено сотрудничество в любой форме. 31 компания вошла в перечень. А различные организации, там, в том числе Газпром и иные. Известные, хорошо известные организации, но, соответственно, их подразделения, их дочерние компании. Так, дальше. 252 указ с перечисленными участниками, то есть с вот этим вот перечем из 31 компании. Нельзя исполнять сделки с ними, которые заключили, но не исполнили до 3 мая 2022 года. То есть своего рода вето было наложено на эти сделки. Проводить финансовые операции, вывозить для них товар и сырье. Так. Очень интересный вопрос, буквально не поверите, но вчера тоже с этим работала, по поводу закрывающих документов, данные заказчика банковские реквизиты, БИК, расчетный счет, корс-счет, если у заказчика везде указан только лицевой счет и казначейский в этом случае по поводу реквизитов я бы уточнила все-таки у заказчика, потому что у меня на практике была такая ситуация, что у них действительно в документах были одни реквизиты, а по факту нужно было внести в закрывающие документы другие реквизиты. Так, такой, такая ситуация была. Но в части указания реквизитов здесь посмотрите еще на возможность заполнить их вручную. То есть э, без указания расчетного счета и корсчета должна быть такая возможность, но зависит от э, формы самого документа, зависит от того, каким образом изначально у заказчика внесены сведения э, в единой информационной системе о его организации. Также есть, насколько я помню, там кнопка в ЕИС в части обновления данных из реестра организации заказчиков. Тоже ей можно воспользоваться. Однажды мне это помогло. В документе были указаны неактуальные сведения в части банковских реквизитов именно. И после обновления информации подтянулись уже актуальные сведения по заказчику форму. Но... Насколько я помню, эта кнопка не в банковских реквизитах, а она находится во вкладке контрагенты, где информация о заказчике в отношении реквизитов заказчика, то есть там, где изначально указано наименование и его адрес. Попробуйте таким образом обновить. Так, вот он перечень организаций, как я и говорила, здесь «Газпром» различные. Структуры. А, ну, собственно, здесь на перечне самому с вами не будем останавливаться. Так, а в отношении применения требований, требований, которые были регламентированы 252-м указом, пока еще здесь я бы сказала о том, что некое такое подвешенное состояние, потому что, по сути, Соответственно, должны быть внесены, опять же, правки в единые требования к участникам закупки, если про 44-й закон говорим, это требования в 31-ю статью, но речь идет о том, что, соответственно, указ распространяется на все организации и возникает вопрос, должны ли заказчики включать извещение или документацию «Новое требование». Соответственно, на сегодняшний день да, встречаются случаи, когда заказчик прописывает непосредственно самому извещению от закупки, участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры. То есть, вот такие вот требования прописываются уже по 252 указу президента. Здесь также одно из относительно таких свежих требований – это требования в части недружественных действий Соединенных Штатов Америки иных государств. То есть, соответственно, здесь таким образом, таким образом соответственно, на это мы тоже обращаем внимание, но вот та декларация, которая у нас есть в составе заявки, ее бы я трогать не рекомендовала. На практике до сих пор есть отклонение, когда участник приложил свою декларацию, хотел как лучше, написал исчерпывающий перечень своих соответствий по различным требованиям, которые у нас в 31 статье, которые у нас требования в дополнительных нормативных правовых актах указаны. В итоге заказчик такую декларацию отклоняет. Поэтому здесь, так как у нас декларация формируется автоматически на площадке, мы используем именно ту форму, которую нам площадка предоставлена. Если дальше какие-то будут вопросы, это вопросы будут в том числе к площадке. То есть почему, например, на площадке не актуальная форма декларации. Так, информация, возможно, из конкурсной документации, перечисления обеспечения. Да, действительно, реквизиты можно найти и на сайте ЕС. Вот Все-таки первый вариант, вот такой самый жизнеспособный, это попробовать обновить из СПЗ данные из сводного перечня заказчика в форме самого документа. Чаще всего вот именно этот вариант помогает. Если нет, тогда у заказчика можно еще попробовать уточнить его реквизиты. Так, ну вот про Соединенные Штаты, то есть тоже такие отклонения бывают. 201 постановление. 201 первое постановление. А, про Донецк и Луганск мы с вами уже сегодня частично говорили. Здесь мы с вами смотрим на а, последнюю редакцию постановлений а, приказа Минфин номер 126Н в части указания именно наименования а, страны прошу прощения, наименование отдельных территорий ЛНР и ДНР, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика. И в своей заявке мы транслируем ровно ту информацию, которая указана в нормативном акте. Ну, собственно, общероссийский классификатор стран мира содержит следующую информацию. Причем эти сведения они были еще зимой внесены отдельными строками, отдельный код был присвоен данным территориям, ДНР, ЛНР. Есть, соответственно, мы когда заполняем заявку, по идее у нас все в состав заявки уже должно автоматом подтягиваться, автоматом страна происхождения товара. Вообще в части заполнения заявки, вот здесь тоже такой интересный момент по указанию страны происхождения товара. По стране происхождения товара я бы рекомендовала использовать исключительно тот классификатор, который есть на площадках. На сегодняшний день все площадки такой классификатор предоставляют. То есть вы заполняете заявку, например, у вас требуются конкретные показатели, вы указываете конкретные показатели а, в отдельном файле, в этот файл подгружаете, в файле вы не указываете страну происхождения товара, вы выбираете страну происхождения товара на площадке. То есть этого будет достаточно. На площадке уже есть вся необходимая информация. С учетом кода страны по общероссийскому классификатору стран мира, то здесь уже придраться к заявке будет значительно сложнее. В части изменений по нацрежиму реестр промышленной продукции, который произведен на территории отдельных районов Донецка и Луганска. Отдельный реестр у нас появился. На сайте Минпромторг в разделе GISP.gov.ru. Соответственно, напомню, что у нас есть реестры, которые ведутся по отечественной продукции, реестры, которые по отечественной промышленной продукции, реестры, которые у нас ведется по радиоэлектронике, реестры, которые у нас ведется в отношении товаров, произведенных на территории Евразийского экономического союза. Ну и, соответственно, отдельный реестр у нас появился, так как эти товары были приравнены к товарам ЕАЭС, товарам ЛНР и ДНР. Так, дальше. Ну вот, собственно, инструкция по списанию неустойки, достаточно простая такая схема. Здесь мы больше с вами поговорим о том, как действует заказчик для того, чтобы понимать, откуда природа все же начисления неустойки, когда ее нужно списать. Заказчик сверяет расчеты с поставщиком. Это действие для бухгалтерии заказчика, оно является обязательным. Приходит акт сверки, соответственно, происходит сверка доходов-расходов. И заказчик указывает, что поставщик, соответственно, у поставщика есть соответствующая задолженность. Дальше заказчик создает комиссию по прибытию и убытию активов. Соответственно, специальная комиссия. В режиме этой комиссии в отношении начисленных неустоек решается вопрос о списании таких неустоек. В режиме комиссии, как правило, сразу по всем контрактам, по которым актуаль, актуален этот вопрос в данный момент времени происходит? Списание неустойки, если это актуально, соответственно, оформляется решение. Решение должно быть издано обязательно, с решением обязательно должен ознакомиться участник закупки, и поставщику направляется в обязательном порядке уведомление. Соответственно, отправляется оно поставщику в течение 20 дней, с момента принятия решения может поступить и в виде электронного письма. Поэтому здесь в данном случае вот такой вот алгоритм предусмотрен. Ну и для поставщика, собственно, никаких особых действий в этом случае не требуется. А, так, про разнотипные медицинские изделия. Временная оптимизация на сегодняшний день действует. Раньше нельзя было объединять в одну закупку разные медицинские изделия, сегодня это сделать можно до 1 сентября, текущего года действуют изменения. Так, дальше у нас приказ Минфин России номер 126-Н, он был скорректирован в этом году по 30-му приказу, 30-й приказ Минфин внес изменения в приказ номер 126-Н. Вот этот перечень, он уже действует, то есть, соответственно, часть товаров из приказа были исключены, Часть товаров, напротив, и э, в первое приложение к приказу, это обычные закупки, и во второе приложение к приказу, это закупки э, по надпроектам были добавлены. Но на сегодняшний день еще здесь скоро будут, совсем скоро будут изменения. С 27 июня расширят перечень иностранных товаров с условиями допуска к госзакупкам. То есть, иными словами, если ваш товар попадает в указанный перечень по э, классификатору, то в этом случае применяются условия допуска. Первый перечень по обычным закупкам не над а войдут в этот перечень рыба, мясные консервы, ну соответственно коды вы сами потом посмотрите презентации, молочные адаптированные смеси, фанера, коробки. Сумки-футляры, почтовые наборы, стеклянная посуда для лабораторных целей, часы всех видов, прикладное ПО, вот здесь весьма может быть интересен этот вопрос, прикладное ПО для загрузки, оригинала программного обеспечения. Часть кодов ОКПД-2 укрупнят. То есть что это означает? Это означает, например, если у нас действовало 9 знаков, то у нас может быть сокращен... Код до четырех знаков. Это означает, что в отношении всей, пози, всех позиций указанного кода будут действовать условия, будут действовать условия допуска. А вместо отдельной продукции в перечень включат практически все позиции по коду 2823. 23 Отдельные позиции детализируют, в том числе компьютеры, периферийное оборудование. Часть а, кодов ОКПД-2 укрупнят, Вместо некоторых товаров в перечень войдет большинство позиций по коду 2825. 28, 23, 28, 25 — это, я насколько помню, у нас компьютерное оборудование. Я могу ошибаться. Производство офисной техники, оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования — это 28, 23 год. Приказ Минфин России по этому вопросу 73н действует, был он издан на 11 мая этого года. Дальше. Второй перечень. Когда речь идет про закупки в рамках национальных проектов, здесь действует свой перечень продукции, соответственно, по этому перечню действует иной коэффициент части цены. В первом случае это 15%, в случае с нас с проектами это 20%. Здесь добавят такие товары, как аппаратура распределительная, регулирующая электрическая машина, электрические аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки, оборудование для металлургии, его часть оборудование для текстильного швейного кожейного производства, оперативно-служебные транспортные средства для перевозки лиц под стражей. То есть, соответственно, по у нас режиму, конечно же, здесь тенденция в части ужесточения правил для Закупок иностранной продукции. Где-то это вообще невозможно, а где-то возможно, но с учетом понижающего ценового коэффициента. Например, как с применением преференций в отношении иностранных товаров. Автоматическое продление лицензий разрешений. Это правило уже действует. Из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд действий лицензий, но речь идет не про все лицензии, по отдельным направлениям. Это производство оборота тилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции, лицензии на ТВ, радиовещание, разрешение на выброс загрязняющих веществ атмосферный воздух, лицензии на водопользование, договоры пользования водными объектами, разрешение на перевозку пассажиров багажа. И что самое интересное, также это условие по продлению, пролонгации действия разрешительных документов распространяется и на сертификаты СТ-1, и на акты экспертизы торговой промышленной палаты. То есть здесь, если вы, например, раньше каждый год получали соответствующий сертификат, а эта процедура достаточно трудоемкая, достаточно много ресурсов временных и материальных требуется, то на сегодняшний день можно весьма упрощенно, во-первых, получить сам документ, а во-вторых, соответственно, в отношении тех документов, которые должны были истечь, правила о пролонгации действуют. Далее, Далее. в отношении существенных условий контракта. Мы с вами уже сегодня говорили о том, что на основании новой части, часть 65.1 статьи 112, можно поменять существенные условия контракта в отношении цены, в отношении сроков исполнения контракта. Можно также при наличии непреодолимой силы. Соответственно, контракт расторгнуть или даже может быть закупка, например, отменена по статье 36 и 44 федерального закона, но... Заказчик, для заказчика, конечно, нужны основания. Основанием, существенным основанием будет в данном случае являться заключение ТПП. Именно ТПП выдают сертификат о форс-мажоре, но чтобы его получить, нужно к вопросу подойти грамотно. Если просто сказать, что изменились цены, увы, я не могу поставить, цена выросла, ну, ответят, что, извините, это предпринимательские риски и больше, собственно, этот вопрос рассматривать не будут. Так, а, интересный, интересный вопрос. Обязан ли будет поставщик после заключения договора 878-го постановления поставить оборудование, находящееся в реестре радиоэлектронной продукции с укладанием номера реестровой записи? Или данное требование является преференцией и не запрещает поставки оборудования, не находящегося в реестре радиоэлектронной продукции, приравнивающего к товару, происходящему в институтом государстве? А, здесь ответ будет следующий. Когда заказчик проводит закупку, устанавливает ограничение допуска, а это 878 постановление по радиоэлектронике, оно устанавливает ограничение допуска иностранной продукции. То есть в этом случае, если вы, собственно, претендуете на то, что вы поставляете действительно реестровый товар из реестра радиоэлектронной продукции, вы эти сведения указываете в составе заявки, здесь опять же запускается механизм, механизм допуска товара. В том числе, ну, здесь и не только по 878-му постановлению, будет действовать, например, по 617-му правила второй лишний правила, третий лишний в отдельных случаях. Соответственно, когда вы указали в заявке одну, а поставляете другое, то такую продукцию заказчик не должен принять. Единственный вариант, возможно, заменить продукцию, но это все уформляется доп. соглашением, на э, иную продукцию, опять же, из реестра, если вы изначально указали, что вы поставляете продукцию из реестра радиоэлектронной продукции. Другого выхода здесь быть не может. То есть нельзя, допустим, указать, что у вас продукция из реестра, приложить выписку из реестра, а по факту поставить другой товар. То есть здесь э, заказчик такой товар принять не должен. То есть, по сути, это не преференция. Это, ну, да и, собственно, здесь как можно говорить о преференции, если это, если это собственно, действие ограничения допуска. Заказчик примет продукцию не из реестра, если изначально указать, что не из реестра. Конечно, примет, если вы изначально указали сведения что продукция у вас, допустим, иностранная, и не сработали механизмы в части допуска товара, например, по правилу второй лишний, когда у нас, если срабатывает правило, что это заявка из реестра, это заявка отечественного производства, ну и, соответственно, продукция из ЕС, то в этом случае заказчик принимает продукцию из реестра. Но э, здесь, опять же, как правило, в паре действует 617-е постановление, например, 878-е постановление и приказ Минфин номер 126 э, По улучшенным показателям здесь тоже интересный вопрос. По улучшенным показателям не всегда можно доказать, что показатели являются улучшенными. Если это э, действительно товар, тот же товар из... Э, Точнее, не тот же товар, а товар из реестра, товар, который соответствует тех заданиям. И по тем показателям, которые были прописаны изначально в техническом задании в вашей заявки вы улучшаете характеристики. То есть вот при совпадении этих положений можно поставить улучшенный товар. И то это все должно быть по обоюдному согласию, по доп. -соглашению. Если согласится заказчик, то они улучшены. Соответственно, да, но опять же, этот товар должен быть из реестра. А если речь идет про иностранный китайский товар, который с улучшенными характеристиками, то здесь, собственно, невыполнение заказчиком требований по 878 постановлению. Здесь уже к самому заказчику будут вопросы, если будет контролирующая проверка. На практике, конечно, разные ситуации бывают. Бывает, что и заказчик идет на свой страх и риск, но это грубейшее нарушение. Да, да, конечно, запись вебинара будет. Итак, пожалуйста, еще вопросы. Мы сейчас с вами будем уже завершать наш вебинар. Если у вас есть вопросы еще, пожалуйста, задавайте их. Так. Товар российский, но в реестре его нет. Есть требования 878 го постановления. Но здесь, если товар российский, но его нет в реестре, то по нормам постановления, соответственно, если в ином порядке участник не доказывает, что это товар российский, то он приравнивается к товару не российскому, так как его нет в реестре. Нет, однозначно заказчик вас не заставит при поставке включить его в реестр. Такого требования нет. Здесь на моменте входа в закупку могут сработать ограничительные меры. Заявка может быть отклонена. А если заявка будет допущена, то в этом случае вы заключаете контракт ровно на тех условиях, которые у вас в составе заявки. Так... Так, да. А, в отношении этого же вопроса сертификат СТ-1, акт экспертизы, торгово-промышленная палата выдает. Контракт заключен в конце февраля на поставку оборудования, срок поставки подходит к концу, но оборудование в стадии отгрузки с Финляндии его не приж... нам не, не... Еще к нам не пришло. Если не смогут нам провести для снятия ответственности по контракту нужно получить свидетельство из ТПП у форс -мажори. Да, все верно. То есть, если товар застрял, и, соответственно, нет возможности привести из иностранного государства, не происходит отгрузка, обращайтесь в торгово-промышленную палату. Я рекомендую посмотреть на сайте ТПП того региона, в котором вы работаете, в котором вы зарегистрированы, образец заявления о форс использовать этот образец. И, соответственно, обратиться в торговую промышленную палату, приложить необходимые документы, они будут указаны на сайте ТПП, и дальше уже действовать по ситуации лучше, этим заниматься раньше. Чем раньше, тем лучше, потому что ТПП иногда достаточно долго рассматривает документы. Сейчас они вроде как работают быстрее в связи с этими обстоятельствами, но все равно скорость оставляет желать лучшего. Да, в отношении, вот еще раз, по 878 постановлению, по 878 постановлению, соответственно, здесь вы одним из способов можете подтвердить страну происхождения товара. На сегодняшний день некое такое послабление действует, когда можно приложить сертификат СТ-1 или акт экспертизы, ну, в зависимости от того, что на ваш товар им выдается. Или подтвердить наличие товара в реестре электронной продукции. В конкурсах настройку надо опять указать показатели на используемые материалы. А по... так, ну вот если вы конкретно по конкурсам спрашиваете, то да, такой, такая ситуация, возможно, что заказчик при отсутствии проектно-смертной документации, то есть смотря какие это работы, запрашивает на основании технического задания конкретные показатели. Если речь идет про аукцион, то прежние правила действуют в отношении неуказания конкретных показателей. Постройки там еще одно новое требование в отношении членства СРО. Увеличили порог, при котором заказчик требует членство СРО. Теперь до 10 миллионов можно поучаствовать без наличия СРО. На это тоже обращайте внимание, закупки пока еще некоторые проходят с учетом старых правил. То есть можно заказчика к этому, по этому вопросу привлечь к ответственности. Так, если не получится предоставить замену товара с показателями, либо заказчик не примет данный товар, можем либо предоставить документально о том, что товар санкцион без последствий для поставщика. Такой вариант есть, но в этом случае я бы сразу заручилась различными письмами от, возможно, производителя, но здесь нужно смотреть конкретно по вашей ситуации, От письмами о невозможности поставки товара, и попробовать этот вопрос изначально решить через заказчика. То есть не обращаться сразу в ТПП, ну хотя бы понять настрой заказчика. Бывают такие заказчики, что не желают общаться на эту тему, и в этом случае тогда приходится принимать радикальные меры. Но в случае, если заказчик настроен достаточно лояльно, Соответственно, возможно, и будет только достаточно письма от вас с подтверждением того, что у вас товар санкционный. Так, запись нашего вебинара будет отправлена, будет отправлена также презентация. Отправимся материалы на ту почту, с которой вы регистрировались на это мероприятие. Так, ну, если вопросов нет, мы сейчас с вами тогда будем завершать наше мероприятие. Так, у нас еще, еще один был вопрос, вопрос, который поступил до вебинара на почту. Вопрос в отношении страны происхождения товара по 223-му федеральному закону. Действительно, с 1 июля появилось такое, появится, точнее, такое нововведение, в части которого заказчик в описании объекта закупки может указать страну происхождения товара. То есть, соответственно, здесь, опять же, руководствуясь тем, что... Во многих отраслях действуют санкционные изменения, действует режим поставки товаров, произведенных на территории ЕС, соответственно, и в отношении страны происхождения товара такое новое условие добавляется в части описания объекта закупки, но это правило действует по 223 федеральному закону, то есть заказчик может прописать конкретную страну происхождения товара. Так, хорошо, если вопросов больше нет, в таком случае, уважаемые участники, я с вами прощаюсь, я благодарю, да, вижу, спасибо большое, надеюсь, что действительно полезна была информация, что будете применять на практике. Спасибо, спасибо большое, всего доброго, до свидания.